Кроу Рэйвенс. Духи грязных улиц. Читает Кирилл Баканов. Автор проекта «Элемент Е-120». Тишина становилась все более тягучей. Звук шагов тонул в ней, как в трясине. Даже ветер затих, а вездесущие дроны либо бесшумно парили где-то над облаками, либо исчезали вовсе. Впрочем, на второй нельзя было даже надеяться. Свалка приближалась. Ее недружелюбный черный силуэт был схож с обычным нагромождением механического мусора, только лишь разросшегося до катастрофических размеров. Валтеру было трудно представить, что здесь живут люди. Скорее, эта свалка вбирает их в себя, жадно глотает, чтобы превратить и не оставить ни косточки. И он, зная это, направляется туда, ведомый чужой жаждой убийства, бессильный повернуть назад. Медленно бредя вдоль старого шоссе, Валтер вздыхал запах тревоги, сменивший для него воздух. Запах этот был омерзителен. В некотором отдалении замаячила громадная самодельная арка с прикрепленным на самой верхушке баннером полустершуюся надпись на которой подсвечивали два мерцающих прожектора натур Врата в кровоточащую берлинскую рану Райдеры практически достигли своей цели Когда арка осталась позади, стало еще тише Создавалось стойкое впечатление, что местность намного миль вокруг необитаема Хоть фонари, куда более тусклые, нежели в трущобах неподалеку продолжали распространять гнетущий серый свет, а вонь от затушенных в спешке очагов пламени разносил слабый ветер. Дитрих вскинул руку и остановился. Валтер едва не врезался в его спину. Стих звук шагов, и теперь только стук сердца стал различаться отчетливо и внятно. Райдеры остановились на широкой улице от которой, как паутинки, отделялись более мелкие. Большинство уходило в подворотня. пара тройка вела вглубь свалки. Валтер всматривался в вязкую темноту ночи. Ему казалось, что тени дрожат, а фонари готовы вот-вот погаснуть. Дитрих приподнял руку и покрутил дисплей часов. Тишину мгновенно разрезал белый шум открытого радиоканала. Мужчина возился с девайсом, покуда противный шипящий звук не стих, а его место не заняла уже привычная тишина. Дитрих нахмурился. Дыхание его участилось. «Этот канал наших парней...» Что должны были ждать здесь и захлопнуть ловушку. Никто не отвечает. Ничего не слышно! Произнес Дитрих, не поворачивая головы. Теперь мы сами по себе, пробужденные где-то неподалеку затаились, только и ждут возможности напасть. Впрочем, знаете, мы тоже. «Это чертова охота! Никак не скажешь иначе!» Дрожание теней стало явнее. Откуда-то из темноты донесся дверной скрип. Кажется, кроме Валтера никто его не услышал. «Нужно разделиться!» Дитрих вытащил пистолет. «Разбейтесь подвое!» «Заметите выродков, светите фонарями в небо, а лучше открывайте огонь, но не подставляться, пока не подойдут остальные, ясно?» Райдеры один за другим неуверенно закивали. Тогда часы Дитриха зашипели вновь, с трудом улавливая звуки на другом конце радиоканала. Сквозь помехи был слышен низкий мужской голос с сильным арабским акцентом и грубоватый женский. Они разговаривали негромко, но резко. То ли о чем-то споря, то ли откровенно ругаясь. Причем речь оказалась почти неразборчива из-за обилия чуждых слов. Скоро она на пару мгновений стихла, будто собеседники насторожились. Затем последовал хруст, треск, а после отчетливая фраза на немецком. «Они уже здесь». И все вновь стихло. Выдвигаемся. Мы не уйдем, пока не получим их головы. Людвиг! Возьми Валтера. Прочешите ближайшие улочки. Нас не должны обойти». Дитрих передернул затвор пистолета. «Давайте же! в Вы... «Знаете, что делать?» Людвиг схватил мальчика за руку и увлек за собой. Валтер физически ощутил, как его тело поглощается плотным мраком подворотня. В тени косых крыш было затхло и промозгло. Ветер пронизывал крадущихся бесчисленным количеством сквозняков, вырывающихся из самых неожиданных мест». Они свистели, как зимняя метель, за покрывшимся, испаренная конным стеклом. Людвиг шел впереди. Рукоять Маузера торчала из расстегнутого поясного чехла. «Страшно, малой!» Произнес он, полуобернувшись, но не сбавляя хода. Валтер вздрогнул, услышав звук, так сильно контрастирующий с гармонией барачного лабиринта. Он обдумал вопрос Учитывая обстоятельства Тот мог значить все что угодно Да Я надеялся не брать в руки оружие Ведь стрелять придется Не в банке на заднем дворе Людвиг негромко хохотнул Ха-ха Твоя правда Стрелять придется Какое-то время шли молча Улочки сменяли Одна другую ни запахи, ни звуки не менялись. Возникало чувство хождения по кругу, хоть это и не соответствовало реальности. «Интересно. Мы пошли вместе». Людвиг снова полуобернулся. «Чтобы я присмотрел за тобой? Или наоборот? Видно, твой отец принял мои слова слишком серьезно». «Комплексно. Ты, должно быть, обязан научиться не только ориентироваться в настоящей перестрелке, но и действовать самостоятельно, верно?» «Да. Действовать, опираясь на свой ум. Например, сдавать меня или нет. Прикрывать или прятаться. Ха, зорко следить или дать уйти. А ведь и правда. Чем не испытание?» Людвиг остановился так же резко, как и отец незадолго до этого. Мужчина вытащил Маузер и просто зажал в руке, не ложа палец на спусковой крючок. «Ну и что, малец? Что бы ты сделал с возможным ренегатом?» Хе -хе. «Я ведь могу убить тебя и смотаться еще до того, как банда опомнится». Я не стеснен ни семьей, ни имуществом. При мне мой байк этого достаточно. А Дитрих поймет, что его манера вести дела неприемлема. А главное, главное, это поймут остальные. Вот смотри: Бам! Мужчина прицелился в голову Валтера, все так же не касаясь пальцем крючка. И все. Ты труп, а я свободен, горд и морально отомщен. Знаешь, а почему бы мне не провернуть это маленькое спонтанное дельце, а, малой? Валтер сжимал пальцами горячую сталь обреза. Он не успеет его поднять, а если успеет, то не выстрелит. Не сможет. Человека юноши убивать не приходилось. Никогда. Валтер всегда втайне надеялся, что все так останется в будущем. Он напряженно думал. Его взвинченный мозг уловил и голоса, и запах железа, и дым. Где-то в отдалении. Многие погибли сегодня. Они, может, не стеснены имуществом, но семьей точно, и этим людям, кроме скорби, достанутся еще долги, бремя похорон, выживания. Добыча с пробужденных все это покрыло бы и обогатило бы тебя. И еще ты жаждешь крови. А, -а, -а к черту! Людвиг, улыбнувшись, повернулся к одному из домиков, вернее, к ржавым скобам. Ведущим на крыше Умный мальчуган Жаль, говоришь редко Так, слушай сюда Залезай повыше Выследи ублюдков Я буду следовать за тобой, но По земле ножками Крыши хрупкие у этих <смех> Жилищ Меня не выдержат Но ты, кстати Тоже под ноги смотри внимательней А то свалишься в какую-нибудь псарню, А то и местным на голову чем дьявол не шутит? Вперед! Людвиг махнул рукой в сторону скоб. Нельзя терять время. А то уйдут или получат пулю из чужого ствола. Ха, это знаешь, недопустимо. Волтер, используя одну руку неловко и шумно вскарабкался на крышу полутораэтажного барака и сразу чуть не запутался в проводах, антеннах и допотопных спутниковых тарелках. Видимо, здешние малоимущие люди и не слышали о портативных три-вид приставках. Впрочем, это еще одно, если не основное условие, такой популярности безумных гладиаторских боев. Здесь попросту больше нечем заняться. Несколько ближайших барачных рядов находились на одном или почти на одном уровне, так что Валтеру не составляло труда перебраться с одной крыши на другую. Жестяной материал покрытия противно треща прогибался под ногами. Людвиг шел параллельно. Причем его совершенно не было слышно, только тень. Принявшая очертания человека казалось более густой Нежели все прочие Наверху чуть слабее Смердела подвальной сыростью И куда лучше были различимы Иные запахи Вплетенные в редкие порывы ветра Где-то вдалеке ощущалось железо Но мокрое и противно теплое Будто окутанное в желе А еще запах гарри бьющий толчками. Но горели точно не доски, не уголь и не старое трепье. Горело мясо. Вальтер поднял глаза. То в одной, то в другой части свалки бликовали лучи, свет которых ощутимо отличался от фонарных. Райдеры блуждали меж спящих в забытии лачуг заглядывали в пустые глазницы окон, искали следы и знаки, и все они оказались далеко от едва различимого бело-оранжевого огонька, который был настолько прозрачен, что являлся, скорее всего, даже не отсветом, но отражением его в поцарапанной зеркальной поверхности. В лицо Валтеру дунуло ветром, пахнущим кровью, он подошел ближе к уступу, разглядел тень и стоял так, пока не почувствовал взгляд уже на себе. Людвиг приблизился к бараку. Его глаза белели на фоне черной земли. «Ну что там, малой?» Послышался шепот. «Неужто разглядел? Ушам не поверю». Валтер кивнул. «Ну и ну. Я уже понял, что ты смышленный. А что было? Чем себя выдали?» Голосов вроде никаких не слышно. Из запахов тут только вонь, смешанная с вонью. На той свалка. «Тогда наверняка ведьма...» Опять пустила в ход свои колдунства, верно? Огонь разглядел. «Правда, малец?» Она оказалась настолько глупа. Валтер снова кивнул. Людвиг негромко усмехнулся. Нужно проверить. Иди вперед, я догоню. Чуть что полив в воздух мы скрутим их этих пробужденных. Никто не умрет сегодня напрасно, а твой отец поймет, что без тебя, что без меня, он никто. «Вожак парочки олухов, годных только для уличных драк». Людвиг кивнул в сторону обреза, зажатого Валтером в руке. «Держи, наготове. Я буду следить за тобой. Но я не всемогущ». Ветер усилился. Бело-оранжевый отблеск исчез. Но Валтер помнил, куда идти. Прямо на запах закипающей крови.